В рамках сегодняшнего форума продолжаем встречи. Сейчас мы встретились с Богданом Точкой, руководитель компании «Мова Бревери». Здравствуйте. А, наше сотрудничество началось в начале февраля этого года. И сейчас есть определенный опыт обращения с нашей тарой. А, можете вы как сложить ваше более опытное мнение о нашей таре? Сколько у вас там штук прошло? Какие вопросы были? Какие есть пожелания к улучшению скажем, нашего сервиса, нашего продукта? Но на данном этапе мы использовали уже 4 раза по 78 кег. Вот, довольные качество мы используем флешку, которая с наружной на резьбой. Не было нареканий ни по браку, ни по тому, что кеги спускают. Вот, для себя заметил, что лучше всего кег заказывать примерно за недельку. И здесь даже дело не в вас, а дело в логистических компаниях. И не всегда бывает такое, что мне в День рослива успеет приезжать кем Поэтому лучше себя перестраховывать, а не в последние два дня звоните, а говорите, привезите, не согласен. а делать это за благовременно. Да. Чтобы да. все все успели и было все... Но это здесь больше, наверное, от пивоваров зависит, даже чем от вас. Потому что это нам надо заранее заказывать, для того, чтобы понимать, что у нас этот кек ну, есть. Ну, скажем так, последний раз заранее заказали... Привезли картонную коробку раньше на FDB. Там что-то не сложилось, какой-то неродивой водитель попался, там позаливали эти коробки, потом mm. отфильтровывали их, забирали. То есть водитель купил у нас там треть этих коробок залиты. Я... Благодаря сотрудникам FDB со всем этим делом справились, иначе бы там коробки вообще забрали оттуда. Но это такие текущие моменты, они в любой работе возникают. И хотел бы еще задать вам вопрос в развитии. Мы собираемся расширять нашу линейку, пэт добавлять другие литражи. Как вы относитесь к тому, появится на рынке КЕГА объемом 20 литров? Я сейчас активно расширяю круг где мы заходим, и процентов, наверное, так, 15-20 заведений, которые мне интересуются, наличием у меня именно двадцатки кеги, потому что она удобнее и в постановке, потому что они все заведения обладают колдрумами, в которых много места, борются все за компактность, поэтому с точки зрения именно компактности двадцатка для многих заведений интересна, и, соответственно, если я хочу с ними работать, я вынужден налить двадцатку. Вот, хотя мне, конечно, интереснее торговать по 30 литров за раз. Но ну, объемы всегда важны. А, скажите, а вот эта двадцатка, она могла бы использовать на какие-то определенные сорта пива, или это не без привязки к сортам дороговизне продукта? Было бы рациональнее использовать двадцатки на более томные, контрастные сорта, более сложные, которые не являются обладателями первенства питкости, и которые не особо быстро идут на кран. Соответственно, чтобы у тебя 20 литров подключалось, а не 30 того же барлевайна. Если делать барлевайн, я бы залил именно в такой кекс Где-то неделю назад был семинар у Тимура Герасимовича, 30 числа, по-моему, были на нем. И он говорит так, приходит лето, никто не варит стауты. А ко мне приходят клиенты и говорят, а где же стаут? Какой стаут лето пришло на улицу? Это, скорее всего, как бы, тоже один из случаев, где можно использовать двадцатку. Интересный момент по поводу стойкости пива, потому что, вот, исходя из своего опыта, у меня стаут чувствует себя намного лучше, чем APA тоже. Хотя это странно, потому что, вроде как, больше хмеля, должен стоять дольше, но у стаута показатели выше. Угу. Мне кажется, здесь больше следует уделять внимание непосредственно микробиологии и состоянию общей стойкости пива и на это максимально обращать внимание. А от сезонности варить сорта Дело в том, что стауты на лето могут пропадать не из-за того, что они не стойки, а в связи с тем, что они не пользуются популярностью летом как таковым. Ну, вопрос даже не в стойкости, а именно то, что пивовары привычили так, что лето не надо варить. У нас это... постоянная линейка. Есть я, я, я об этом не знаю, просто услышал случайно. Ну, я с этим еще не сталкивался, потому что вот и в наших заведениях у нас есть пару мест именно из Хорики. Вот, стауты стоят и летом, и определенный контингент пьет их круглый год. Поэтому здесь... Вот какой-нибудь вайценбок пшеничный крепкий, да, это mm -hmm. больше зимний сорт. А стауты, они есть томные, есть легкие. Не вопрос. Может быть. Э, то есть, если бы вам предложили там через э, два месяца тару в 20 литров, вы бы попробовали? Я думаю, да. Хорошо, я думаю, мы к концу июля Дня. Будем mm -hmm. готовы предложить вам и пробуйте. Хорошо. Все, спасибо. спасибо. Все хорошо. До встречи.